Вы хотите получить хорошее образование за границей и пока не знаете, как это сделать, потому что у вас нет средств? В этом видео я расскажу вам о своем опыте. Как я получил MBA в США, как я учился в магистратуре в Великобритании, прошел стажировку в Германии, и при этом я не платил за обучение, а мне платили стипендию за то, что я учусь. Многие мечтают получить хорошее образование за границей, в то же время существует стереотип, что это стоит очень дорого, но это не так. Существует множество вариантов получить образование бесплатно, при этом вам будут платить за получение образования. В этом видео я сделаю обзор таких возможностей. Я получал стипендии четыре раза. Например, я два года жил в США и получал MBA при помощи стипендии Маски, сейчас это Фулбрайт. Получал магистратуру в Великобритании при помощи стипендии Чивнинг. Я получал другие стипендии. И на основании своего опыта получения стипендий, на основании своего опыта общения с теми людьми, которые отвечают за присуждение стипендий, я хочу поделиться с вами советом, как вы сможете получить стипендии и сделать так, чтобы вы учились бесплатно и вам платили за ваше обучение. Стипендии, о которых пойдет речь в данном видео, оплачивают обучение, перелет, визы. Благодаря этим стипендиям вы сможете прийти на такие мероприятия, на которые просто учившись в учебном заведении вы никогда не попадете. Например, когда я учился по стипендии Чивенинг, я общался, и нас приглашали на общение с депутатами парламента, с министрами. По окончании учебного заведения, когда вы возвращаетесь на родину, создается некий клуб выпускников-обладателей этой стипендии, и вас также приглашают на различные интересные мероприятия. Например, из последних это был день рождения королевы Великобритании. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как вы сами можете начать подготовку к стипендии прямо сейчас. Когда я начинаю рассказывать людям о стипендиях, Многие говорят, хм, так не может быть. А зачем вообще другие люди, другие государства платят за, за нас? И, и вообще, возможно ли это? Наверное, сниму отдельное видео на эту тему. Это достаточно интересная и длинная тема для разговора. Но если кратко, каждый из учредителей, из каждой стипендии преследует свои цели. Например, если это физическое лицо, меценат, он просто хочет отдать долг, свой долг обществу. Например, недавно... Один из выпускников Гарварда, успешный бизнесмен, пожертвовал им 450 миллионов долларов. И он это объяснил тем, что он хочет, чтобы люди могли учиться в Гарварде, несмотря на свое финансовое положение. Если мы говорим о государственных стипендиях, то там у них могут быть другие цели. Вы, наверное, помните и знаете, что еще Советский Союз выдавал стипендии и приглашал к себе на учебу выпускников из других государств. Это, как правило, делается для увеличения своей мягкой силы, способности влиять на людей не через принуждение, а через их убеждение. Стипендии дают талантливым людям, и вооружившись знаниями, приобретенными благодаря качественному образованию, эти люди, возвращаясь, занимают ключевые посты в своих государствах. Среди получателей стипендий очень много депутатов, президентов, министров в регионе СНГ, вам могут быть известны такие фамилии, как Саакашвили, Ющенко, Навальный. Все они получали стипендии и все они проходили по этим программам. И действительно, пожив два года в США и год в Великобритании, мне стали ближе идеи про свободу бизнеса, про свободу речи, про то, что коррупцию можно победить и она может быть меньше, про необходимость разделения ветвей власти. Поэтому действительно это работает, убеждения людей от того, что они живут в другой стране, меняются. Корпорации делают это в рамках своей социальной ответственности, укрепления силы своего бренда. Университеты, когда дают стипендии, они хотят привлечь к себе самых талантливых студентов, даже если у этих студентов нет денег. Например, Гарвард на своем сайте прямо пишет, если ваш доход меньше 65 тысяч долларов, то 0% от стоимости обучения будут за вас платить ваши родители. Не секрет, что такие университеты топовые, они в дальнейшем получают огромную поддержку от своих выпускников, И поэтому каждый вуз заинтересован в своем престиже, заинтересован в том, чтобы его выпускники стали успешными, потому что потом эти выпускники будут помогать университету. Критерии отбора бывают разные. От финансовой нужды, в нашем регионе СНГ практически все подпадают под этот критерий, до академических успехов, до успеха в спорте, для людей, которые добились каких-то результатов в своих коби, для тех, кто может стать лидером в своей стране. Все они в той или иной степени связаны с целями учредителя стипендий. Поэтому важно понимать цели, учредителя стипендии когда вы готовитесь и подаете документы для ее получения недавно парень из беларуси объявил стипендию свою на получение образования в войти мы в english Papa и в образовательном центре лидер тоже объявляли стипендии и говорили ребята кто хочет учиться бесплатно просто напишите нам хотите ли вы учиться бесплатно и почему и на самом деле отклик был очень маленькие. Многие люди готовы платить за получение образования, но очень малые готовы инвестировать свое время для того, чтобы получить стипендию. А в этом заключается хорошая новость для вас, кто посмотрит это видео, потому что теперь вы знаете, и вы будете участвовать в получении стипендии. Это абсолютно бесплатно для каждого из вас. Как происходит отбор? У каждой стипендии своя процедура, но во многом она похожа. Первый этап – это вы заполняете application form, так называемое заявление для получения стипендии. Там есть ряд вопросов про ваше образование, про ваш опыт работы. Один из важнейших вопросов – это мотивационное письмо, в котором вы должны объяснить, почему именно вас должно выбрать для получения этой стипендии. Я сниму отдельное видео про мотивационное письмо и расскажу, что там должно быть. На самом деле, мотивационное письмо – это один из важнейших этапов отбора. В нем вы должны показать, что вы достойны получить стипендию, как никто другой. Следующий этап – это рекомендательные письма. В данных рекомендательных письмах люди, которые дадут вам рекомендации, должны показать, что вы человек, который достоин получить эту стипендию. После проверки рекомендательных писем, чтения, вашего мотивационного письма, проверки анкеты. Идет следующий этап – собеседование. Во время собеседования вам могут задавать стандартные вопросы, и на основании собеседования принимается решение, подходите ли вы для получения стипендии. И одно из обязательных требований, которое очевидно вполне – это если вы хотите поехать в какую-то страну учиться, то вам нужно знать язык той страны, в которую вы поедете учиться. Например, если вы хотите поехать в Великобританию, или США, или в Австралию, то вам необходимо знать английский язык и доказать комиссии, что вы знаете этот язык путем сдачи стандартизированных тестов. Для английского это TOEFL и IELTS. И тут есть несколько путей, как выучить язык. Первый, вы можете самостоятельно изучать язык у себя дома, пойти на курсы, которые есть в вашем городе. Кстати, мы тоже открыли свою школу английского языка EnglishPapa, и она по франшизе работает в России, Беларуси, Украине, Казахстане. И мы готовим, и успешно готовим людей для сдачи этих тестов. Второй и более эффективный, на мой взгляд, способ быстро выучить язык, это поехать в ту страну на языковые курсы, в ту страну на котором на этом языке говорят например для изучения английского вы можете поехать в великобританию на мальту в сша в ту же австралию и тут тоже есть два пути вы можете выбрать сами обучение и школу сами себе самостоятельно забронировать нам на Airbnb жилье либо на букинге и найти сами школу но на мой взгляд есть более простой путь это воспользоваться сервисом Book Your Study, который, кстати, я создал, учитывая свой опыт обучения за границей. То есть мы сразу подбираем вам обучение, сразу подбираем вам проживание и рекомендуем из более тысячи школ, которые уже заключили с нами договора. При этом обучение для вас будет стоить дешевле, чем если вы будете искать его самостоятельно. Вернемся к тому, как получить стипендию. Как происходит отбор? Важно понимать, что получение стипендии – это лотерея. Ее могут получить как талантливые люди, так и, как некоторые говорят, обычные люди. Хотя я считаю, что каждый человек уникален сам по себе и представляет интерес для тех, кто учреждает эту стипендию. Конечно, если вам нечего показать из своих прошлых достижений, из своего опыта работы, из своей волонтерской активности, у вас были плохие оценки в школе или университете, то выиграть стипендию вам будет сложно. Но если вы начнете готовиться к ней заранее, начнете участвовать в волонтерской работе, продемонстрируете себя как лидер, добьетесь успехов в академической сфере, то ваши шансы значительно вырастут. Например, я, когда получал стипендию маски, я ее с первого раза не получил, первый год меня признали запасным кандидатом, и я мог поехать туда, только если кто-то откажется. Но никто не отказался, и мне пришлось подавать второй раз, и второй раз я победил. Я консультировал многих студентов и помогал многим получать стипендии. И один был случай, который показывает, что действительно получение стипендии – это алтерея. Первый год кандидат прошел отбор, но только по личным своим мотивам не смог поехать учиться. Второй год его сделали запасным кандидатом. В третий год он вообще не прошел. Человек становился только лучше, у него опыт работы становился больше, его достижения становились лучше, мотивационное письмо было лучше. И я подумал, а почему так произошло? Я разговаривал с людьми, которые в приемной комиссии присутствуют. И на самом деле как происходит отбор? дают эти мотивационные письма, дают анкеты людям независимым людям, и эти независимые люди должны выставить оценку кандидатам по критериям утвержденным основательными стипендий. Например, насколько человек готов к прохождению обучения в США. И, например, какова вероятность, что по возвращению домой человек вернется и станет лидером. И вот по таким критериям, по прочтению каждый из тех, кто читает эти резюме кто читает анкеты, выставляет оценку. И понятное дело, что это очень субъективно все. Еще вопрос, который мне часто задают, это стоит ли мне подавать документы на стипендию, если я обычный человек? И я всегда однозначно отвечаю «стоит», потому что сам процесс подачи документов на стипендию – это уже процесс обучения, вы уже получите отличный опыт, вы где-то напишите тексты на английском языке, попросите дать вам рекомендации, будете общаться с людьми на иностранном языке, вы сам, тем самым участвуя в подаче, вы приобретете бесценный опыт. И чем больше вы будете участвовать в таких конкурсах, таких стипендиях, тем больше вы даете шанс судьбе помочь вам и получить качественное образование за границей. С чего начать подготовку для получения стипендий? Первое. Найдите список всех стипендий, на которые вы можете претендовать. Вы можете просто загуглить это, можете написать комментарий к этому видео «Хочу список стипендий» и мои помощники отправят вам список стипендий, которые я рекомендую. Второе. Изучите критерии отбора этих стипендий. Поймите, кто основатель и какие цели они преследуют. Это поможет вам более качественно и лучше отвечать на поставленные вопросы. Третье. Заполняйте анкету. Делайте это качественно, вдумчиво. Отвечайте на вопросы сами, не просите кого-то другого ответить на вопросы вместо вас. Мне рассказывали случаи, люди из приемной комиссии, что были такие люди, которые в своей анкете писали на прекрасном английском языке, а когда они пришли на собеседование, они даже не понимали значения многих слов, которые было заполнено их анкета. Инвестируйте время и делайте это качественно. Чем лучше будет заполнена ваша анкета, чем лучше будет мотивационное письмо, рекомендации, тем выше будут ваши шансы на получение стипендии. В этом видео я говорил про возможность обучения по стипендии в тех странах, в которых обучение, как правило, платное. В то же время есть ряд стран, в которых обучение по умолчанию бесплатное. Например, в Чехии или почти бесплатное, как, например, в Германии, Австрии и в ряде других стран. Поэтому если вы хотите узнать про эти страны больше, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на уведомления. И в следующем видео я расскажу про те страны, где можно получить высшее образование, ну и среднее, бесплатно.